Вот велик, благодарю за велик, Еще что, Лехов выручил, помог, чтобы я забрал у него там по дешевке за 2000, а так за 4, за 5 продают, бэушные, но, по крайней мере, можно там еще гайку там где-то подобрать, гайка-то пока простая, закручена, ну, такие пироги, в общем, велосипед теперь будет легче возить, взрослых, по крайней мере, можно раз, конять там. Тихонько приехал, что там цепь пока слабая, надо будет подтянуть, подтянул. Камеру накачали там компрессором, Нормально вроде. Ну, вот держится. Такие дела в общем. Добрать тепла света. Ну, Все, взял, велся домой поехал уже. Я, я сейчас остановился вот за госпиталя, где светло. Вот такие пироги был дарил легко. Тут всего лишь гайку-то видишь еще вот. вот Это пока простая закрученная гайка. Надо другую гайку какую-то искать там подобие. Пока такие вот закрутили с обоих сторон, а то педаль-то не держит, там гайки не было. Вот Какую-то гайку он нашел, закрутил пока. Настоящую гайку тут надо найти поспрашивать. Цепь пока слабая, но подтянул. Вот там такие пироги, вот. гайки то видишь, здесь вот такую гайку надо найти еще для него, которая настоящую. Вот так называется я не знаю, как называется. как для сапета название-то здесь не написано ни хера ну, такие дела в общем такой велосипед в общем благодарю за велосипед вот более-менее ходовая педаль запасная тут еще была в него вот я с собой запасная блин. Вот гайки там закрутили чтобы педаль держалась ну найдем если что. в общем благодарю лег вот этот теперь видишь мой велосипед вот новый который был выпускает но я взял взрослик хотя рост у меня маленький сиденье чуть сить надо опущу там гайки да что подберу колесо накачали ну ладно давай добрать теплосвета вот В подвале у себя блин химичу у меня тут темно блин мой подвал то особо так больно ничего не видно здесь ты видно у меня своя лампочка тут вот эта а подвалчик такой небольшой как говорится всякая хлам то блин вот, такие дела тут связь то вроде есть так через сторонку отойду сейчас раз появится вот здесь чтоб сообщение послать то что снял а так вот сюда вот небольшой подвальчик складирует что здесь много ты не полезет всяких ламбов да, блин тележки всякие сломанные кулатуры ну, в основном на балконе у меня больше железа лимини вот вожусь тут с этим Тут-то вроде болт вот эта гайка, вот это надо какую-то где-то подобрать, блин. Сейчас не знаю. Сейчас соседа встретил, говорит, ты приходи на завод, говорит, отменили, говорит, сегодня указ, там что-то сосед у меня начальник среди. Там же, где я работаю, вместо начальника остается иногда. Вот такие дела вообще, тут еще. божусь, говорю, вот. Здесь ты видишь, какую гайку поставили. настоящую надо. А ее как подтянуть еще вот так, разве что Мишкина, вот который дал мне подтянуть щупом-то блин вот конос или как вот эту длинный вот этим то может как-то еще подобраться можно там поглубже чтобы здесь подтянуть немножко еще чуть-чуть более менее подтянул там смазать теперь остался там кольцо ровное вроде нормальное и без всяких этих восьмерок нету накачал вчера нормально такие дела в общем в подвале тут все немножко занимаюсь этим восстановлением техники куча инструментов все ключи-то не подходят проходилось ключи не подходят на вот пластины видите от трансформатора подкладываешь под ключ вот так под этот вот так сюда да и это подтягиваешь так подтянул я больше не подходит нифига размер ключей подходящих не нашел ну в принципе найти то можно на поискать что где-то это завалялось наверное в этом хламе такие дела а очень Ладно, добра теплосвета. света, вся в подвале, внизу, <смех> наверху-то я живу, сразу первый этаж, тут соседка живет, а потом дальше-то, дальше-то моя, моя территория, вот где-то, ну, и наверху, там, вот такие дела, вообще, добра теплосвета. Так, у нас 8 часов вечера, 25 октября, проверяю, сколько тут, на длительности, насколько сколько прогорит, от пауэрбанка работает усиливающее это напряжение. Так-то от батареек же он. Я его туда павербанк пауэрбанк присобачил. павербанку втыкается. И горит усилитель, преобразователь напряжения, -то, который я нашел. Две пальчиковые там ставилась, Вот там провода запаял. И пауэрбанк идет, ну, Усиливает она. у вот, нас сейчас горит у меня уже с трех вечера. Сейчас время 8.06. 5 часов горит уже. Ну, посмотрим, сколько на сколько хватит там. Ну, там Аккумулятор-то не полностью заряженный был в пауэрбанке, ну, почти полностью, там, процентов 80 там было зарядки, 85, может так под 90 процентов было примерно. Ну, теперь посмотрим, воск... когда-то сядет, 5 часов он уже горит, ну, это уже нормально, непрерывно Вот включил, и такие дела в общем. Проверим дальше, сколько продержится, потом как-то ролик сниму. Ладно, добра тепла света. Сколько горело у меня, этот, я проверял, на уже начинает гаснуть, вот, садится все, 8, так, 5, 9 часов с лишним, час с лишним, ночью уже, в 15.00 вечера запустил, это то процентов, вот сейчас садится все, вот, начинает уже моргать, моргает, компасирует, все, считаю, можно уже вытаскивать, ну, прогорело, сколько там, 8, все, сколько. Вот Горит, то гаснет. Вот так уже все, сел, считай. Вот сколько она прогорела, вот такие пироги. Вот это с 15.00 до 24.00 это будет 9 часов. 10 часов прогорело, считай. Вот такие пироги. Час лишним, сейчас время. Час 20, что ли, ночи. Вот, вот это вот устройство, мое, которое я показывал. дела преобразователь энергии из трех вольт там превращается ну тут powerbank у меня подключил из трех превращается там в этот, как его 100 с лишним замерял 140 что ли вольт лампочка -то такая зажигалась зажигалась сатодиотной в общем такие дела добра тепло света так, вот найденная лампочка на, на моем преобразователе самодельном. Вот она. Если батарейку, то солевую. Прилично горит. Сейчас, это, где там контакт соединю. Во. Прилично горит от полтора вольтовой Батарейка тоже выброшенная была, я нашел. Полтора вольта ровно там. Бывает 1,3, бывает 1,6 попадаются в батарейку. Солевая батарейка. Неплохо, эта лампочка горит. Другие некоторые даже так не горят. Это ярче. Не понравилось. <смех> Найденная лампочка. Полтора вольта, блин. Какие такое свечение неплохое. <смех> Особенно в темноте. Да. Такие пироги, в общем. Набрать и света Хотел показать, что это идет на динамик, если <связывается> плохо фокусируется, блин, освещение надо, что включить тогда. Ну ладно, видно, вот, посоединил этот йодик маленький, это обычных этих стоят они везде, В всевозможных, там, устройствах, там, всевозможные зажигалки, то сюда там. Ну, вот к динамику на это подсоединился и сейчас вот шалбан ему дам высвечивается сразу <свечение>, свечение сразу такое вот сразу дает свечение, <свечение> ну, то почему так потому что это там тоже это обмотка такая мелкая провод это магнит как генераторы, там вот, в машинах, они же там тоже, там это, магниты стоят И обмотка, через обмотку там магнитами движение вот, И вызывает такой вот, вот раз шалван Вот такие дела так, Ладно, добра тепла света Вот такой фонарь нашел, да, сломанный Тут уж плохо держит, и вот пришлось изолентой, чтобы держалась провод отлетает блин вот я паял нашел там родная батарейка то была вот стоял я вытащил оттуда 500 миллиампер в час 4 вольта а я туда добавил я ее убрал поставил вот такие на 37 вольт от электронных сигарет зато ампераж здесь больше 800 шоль миллиампер две такие 2 плюс плюс к плюс, плюсу плюс. две такие но это поставил Ампераж усилил Обе, в каждой батарейке плюс к плюсу, все плюсы к плюсу и минусы к минусу. Как бы от двух батареек 37 вольт на ампераж уже 1600 будет. Все плюсы к плюсу. Вот. Усилил, как говорится, заряжается. Она вот она выдвижная. От розетки также вот такие двери как последовательно говорят или параллельно параллельно вот двое таких плюсы у обоих один плюс провод идет минуса у обоих батареек один минус и мощный ампераж будет вот такие пироги 1600 миллиампер сделал вместо 500 миллиампер как здесь которые стоят уже ярче даже светит она Пускай ампераж, ай, напряжение 3, 7, ампер, ам, а напряжение 3,7 то напряжение 3,7 хотя здесь таких не 4 как здесь родном Зато ампеража больше. Ампераж 6600 уже. Вместо 500 миллиампер в час. Вот она и светит уже теперь ярче даже. Ближний, дальний. дальний. Ближний. Вот. Дальний, ближний. Вот такие пироги, в общем. Усилил. Классно. Вот получилось. Правда, она туговато залезла. Пришлось сокрутить там она еще. Изоленту еще добавить, чтобы немножко так это выпирает. Ну, вот здесь скотчем. Здесь тоже изолентой, чтобы держалось лучше. Но это чисто вот то, что найденное Усилил, как говорится. <coughs> Такие дела, очень, друзья. Можно усилить их. У них аккумуляторы слабые делают. Всего 500 мА. Как покупаешь, так сразу надо от электронных сигарет какие-нибудь аккумуляторы хорошие поставить. На мощный ампераж, чтобы был. Вот такие дела, и все будет супер. Ладно, добра тепла, селеть, и а там добра тепла света...